Русские мужчины, по многочисленным просьбам, по многочисленным комментариям от брата-братьев, сегодня речь пойдет о таком специфичном, немного странном и мега мощном оружии, как ДРН или ДРН или просто СКАР. В этой киноленте я расскажу про две сборки для различных задач в матчмейкинге, но обо всем по порядку. Маленькая голубая планета. На этой маленькой голубой планете присутствует очень много пукачелов и тупоботов. Люди продолжают бороться, но из глубин вселенной возвращаются они. Ты, наверное, понял, кто это. Шрека, Шрека, мать их за ногу! Этим ребятам тоже стала интересна кастомизация в колде. И поэтому они взяли зеленую дамок-пушку, посадили на клей легкий ствол, снесли приклад, который больше был похож на весло. Прицепили лазер для интересных развлечений с котиками. Засунули ретро-кассету на 25 потрясающих мелодий. И повесили какую-то штуку просто по приколу. Ставьте широкошоки, даже не смотрят, потому что это полная хлопка. Главное — настрой. Едем дальше. Вместе со сменкой берем зеленую взрывушку, зеленую дымовушку, такую же базушку и не забываем про супер-пушку, которая при должном использовании максимально огорчает пукачелов. Перки самые обычные, фореска, пряточки и вот этот вот перк. Мужчины, напишите в комментариях, как бы вы его назвали, а то я что-то пока что не придумал. В бою с пукачелами широко-широко веду себя очень уверенно и мужественно. И нам, дорогие друзья, есть чему у них поучиться. Ведь скоро грянет битва Шрека шагом и Скайнетов. Брата-брат, если ты сейчас не понял, что это было, то держи по подсказочке плейлист с боевиками. Обязательно его глянь, чтобы быть в курсе дальнейшего. Движа-движа. Итак, я немного отвлекся. ДРЭЙЧ имеет свой индивидуальный почерк и свои недостатки, главным из которых является небольшой запас патронов в магазине. Остальные показатели довольно средние. Здесь я имею в виду точность, дистанцию и темп стрельбы. Благодаря этому можно сказать, что проблема данного ствола только в боезапасе. И поэтому нам нужно все рассчитать и продумать так, чтобы с увеличением запаса маслин мы не потеряли другие важные показатели. Первая сборка называется душа компании. И вот почему. Вешаем магазин с больнючими патронами. Не забываем про лазер. Про заднюю рукоятку. Ствол выбираем рейнджерский И в конце убираем приклад. Что нам это все даст? Естественно, апгрейд урона с прибавлением дистанции. Баф подвижности. Хороший вход в режим прицеливания. Эта сборка приятно себя показывает на средних дистанциях. И на дальнях тоже можно комфортно стрелять. Но преимущество, конечно же, на средних расстояниях. Патронов, как ты понял, брата-брат, брат, здесь не то чтобы на целый свод, но за раз двух-трех пукачелов можно смело положить. Рекомендую с этой сборкой играть рядом с укрытиями, чтобы в момент перезарядки быть в безопасности. Ты, да и... в общем, наверное, такая нехитрая рекомендация применима почти ко всем видам оружия. А мы, дорогой друг, переходим к второй сборке. Хотя, погодите-ка, сначала переходим на мужской канал с мужским названием АТОМ. Данный отец делает красиво и являет этому миру потрясающие киноленты про топовых персонажей. Не забывает проверять их хитбоксы, крутит рулетки и демонстрирует дропнувшееся добро. Благодаря этому каждый сможет понять, нужно крутить рулетку или нет. Брата-брат АТОМ познал силу и мощь нагиба. И поэтому он очень жестко наказывает бухачалов и тупо ботов в королевской битве, а также выполняет всякие челленджи. Ну-ка, давай-ка напишем ему, с чем взять топ-1. Но это не главное. Еще чуть-чуть, и данный джентльмен будет с одним-ка братиком. И в честь этого он сделает космический конкурс с космическими призами. Так что, давай, не зевай, к этому залетай. Ссылочка в описании. Вторая сборка. Ее мы назовем «Рэмбич». А все из-за того, что мы закинули магазин на 38 патронов. И уже просто по дефолту обвесы. Лазер, задняя рукоятка. Ствол, на этот раз мы возьмем меткий стрелок и уберем приклад, конечно же. Сразу, мужики, что хочу сказать. В бою прям чувствуется, что пушка потяжелела и подвижность меньше, чем в первой сборке. Но, как ты видишь, имеется и свои плюсики у этого сетапа. Увеличенный магазин превосходно вписывается с установленным стволом. Благодаря этому зажимать на средних и дальних дистанциях очень приятно. А главное, профитно. Ведь или профитно? Хз. У Скар отличный дамаг и хорошая стабильность в целом, тут главное не навредить. В общем, мужчины, я считаю так, если учесть проблемы с количеством патронов и не забывать про Scope, то, чтобы вы не повесили на Скар, все будет неплохо смотреться. Главное понять свой стиль игры и манеру поведения в той или иной ситуации. Могу дать небольшой совет, как это можно сделать. Значит, заходим в рейтинговый бой. Естественно, в какой-нибудь динамичный режим и на начинаем записывать свою катку. Лучше сделать три или четыре записи, после чего их смотрим и наблюдаем за ошибками и прочими недочетами в движениях и позиционке. Мне, брата-брат, это, конечно, попроще делать, я этим постоянно занимаюсь, но все же не обязательно вести YouTube-канал, чтобы следить за этим моментом. А сейчас рубрика «Ответы для братишек». Макс максоночек спрашивает. Мужской бортобрат. Очень интересный вопрос. А Пугачева относится к Пугачелам? Хм, ну что ж, мужчина, очень похвальный вопрос. Думаю, да, она относится к Пугачелам, но попрошу не путать с Пугачелами. А вообще, брата-братики, задавайте свои интересные вопросы под кинолентой, чтобы я смог ответить на них в видео, потому что когда-то давно, мои колды вспомнят, я отвечал абсолютно на все комментарии, но сейчас нас неплохо так прибавилось, и поэтому времени на это действие категорически не хватает. Хотя я очень хотел бы ответить на каждый комментарий и вопрос от своих брата-братьев. И, как ты понял, братишка, я читаю абсолютно все комментарии, так что напиши мне, что тебя интересует или волнует. Я это обязательно увижу и что-нибудь придумаю. Частый вопрос, который мне задают мои брата-братья. Когда стрим? Почему не стримишь? Мужчины, не буду вдаваться в подробности, но из-за технических ограничений, которые не так давно на меня напали, это действие пока что приостановлено. Но расскажу вам по секрету. Я потихоньку откладываю копеечку на новую технику и 13 октября, как раз когда у меня будет юбилей, я сделаю себе подарочек и приобрету какой-нибудь ноутбук для комфортного монтажа и стабильного стрима. И вот тогда мы-то с вами. И зажжем не по-детски. Ловите рандомные А теперь ТОПОВЫЕ! И во имя Диброва брата братья, в прошлый раз колоссальное число мужчин отгадали будущую сборку. Если ты не видел эту киноленту, то зайди вот сюда по подсказочке и взгляни. И поэтому мы переходим в следующий тур и проверяем дальше вангастические способности и тренируем навыки предсказывания. Так на какую же пушку будет следующий выпуск? QQ-9, DLQ-33. БЮ-15 или М4. Выбери свой вариант, брата-брата. Не торопись. Я дам тебе время сосредоточиться и наладить связь с космосом. Ну что, выбрал? Красавчик. И как ты уже понял, мы не отходим от традиций. И прямо сейчас зазвучит ламповый трек, который ты, я уверен, сможешь отгадать и также написать об этом в комментариях. Погнали. И пукачел опять страдает он опять страдает он опять в беде. Ведь брата братья унижают они унижают пукачел присед. У урод нормальный пукачел ведь брата-братья унижают киноленты, палят пугачел, пресел. братья, оформляйте лайки, прожимайте колокол, не спи, Про пушки новые черкайте, мы же вместе, братья, не такие тупики. И Пугачев. Продолжение следует...